Привет, рада Вас видеть на своем канале. Сегодня я продолжаю рубрику о правильном питании. А Вы знаете какую кашу на Руси называли царской? Многие возможно удивятся, но царская каша варилась из перловки. Перловая крупа, а в частности каша из нее, очень полезна. даром она издавна была желанной и традиционно русской едой на столе. Перловая каша в моем рационе была персоной нон очень долго, но ее сочетание со шпинатом покорило меня. Не только пользой для здоровья, а и вкусовыми качествами. Для этого нам пригодится перловка, предварительно промытая и замоченная, вода, сухое белое вино, масло сливочное, лук репчатый, соль и перец по вкусу, для крема и шпината, шпинат, молоко, также масло и соль по вкусу. В относительно широкой и глубокой кастрюле обжариваем мелко нарубленный лук на подсолнечном масле до легкого зеленого цвета. Добавляем замоченную перловую крупу, соль и перец по вкусу, слегка обжариваем, и варим как ризотто, постепенно добавляя воду. Когда ваша ризота практически готова, выключаем газ и даем ему настояться 10-15 минут. В это время готовим крем из шпината. Расплавляем масло на большой температуре, добавляем шпинат и быстро обжариваем. И затем молоко. Доводим до кипения и варим 1-2 минуты. Снимаем с огня. И перемалываем стик-блендером в однородную массу нежно-зеленого цвета. Этот крем придаст и вкус, и цвет вашему будущему блюду. Добавляем крем и шпинат в перловую кашу, и даем ризотто провариться 1-2 минуты на сильном огне, питать в себя всю жидкость. Такой ризотто отлично подойдет и к рыбе, и к белому мясу. Приятного аппетита и не забывайте экспериментировать.